Добрая жена до да жирно ищи, другого добра не ищи. У батюшки промеж пальчиков, у мужа в руках. Здоровье первое богатство, а второе счастливое супружество. Бери жену, чтобы не каяться. Жить в любви донимается. В девках сижена, плакана. Замуж хожена выта. Для щи женятся, для мяса замуж идут. Старого мужа соломкой прикрою, молодого сама отогрею. За хорошим мужем жена молодеет.